Да, знаю, я лицемер. У меня есть десятки видео о том, что женщин привлекает в мужчине. Поэтому, кому я буду лгать и говорить, что вам не надо стараться произвести впечатление на женщину. Но вот вам секрет, парни. Я назвал это видео так, чтобы привлечь внимание. Потому что это именно то, что вы, ребята, пишете в поисковик. Правда в том, что этот канал намного больше, чем просто советы о том, как привлечь девушку. Намного больше, чем стильные костюмы. Этот канал сделан для того, чтобы вы могли стать тем мужчиной, каким вы хотите быть. Так многие из вас, господа, борются с сомнениями, которые удерживают вас от раскрытия вашего потенциала. Вы боитесь женщин, вы не решаетесь поговорить с девушкой, которая вам нравится уже несколько месяцев. Вы думаете, что у нее есть право вам открыть? Задь. откуда я это знаю? Да я сам был на вашем месте и знаю прекрасно, каково это, когда отказывают. В старших классах у меня не было девушки, потому что мне не хватало смелости пригласить на свидание девушку, в которую я был влюблен. Я ей вообще никогда ничего не говорил. И каково было мое разочарование, когда я так и не пригласил ее на выпускной бал, потому что другой парень ее увел. В университете у меня тоже не хватало смелости заговорить с девушкой до тех пор, пока я не выпивал 5 стопок бурбона. Так что да, я начинал подсаживаться на алкоголь, и мне было страшно. Я не хотел, чтобы мне отказывали, поэтому я решил, что не буду в это играть. Ребята, у меня это заняло примерно 10 лет, чтобы понять, что существует и другой путь. Хватит фокусироваться на других. Перестаньте стараться изменить других людей и прекращайте манипулировать другими людьми. А лучше сфокусируйтесь на себе, чтобы стать лучшим. Спасибо, дядя Барри, за такой совет, но можно поконкретнее? Ну что ж, да, я могу. Хочу поделиться с вами первой историей о лучшей работе, которая у меня когда-либо была в колледже, когда я строил коммуникационные вышки. Если вы не знаете, что это, так это такие антенны под 10, 20, 50 метров высотой, которые вы можете видеть вокруг. Они позволяют нам общаться по всему миру. Их кто-то строит, и я был одним из этих парней. Мы появлялись и возводили такую башню за несколько дней, иногда просто меняли лампы иногда красили их. Суть в том, что это была опасная, тяжелая работа, и мне было страшно. И в этом суть, вам нужна такая работа, которая будет для вас вызовом. Может, не такая страшная, как забраться на вышку, но лично для меня это было преодоление зоны комфорта. Я никогда не думал, что буду такое делать, но я устроился на нее, потому что там хорошо платили, а мне нужны были деньги. У меня были знакомые, которые помогли устроиться. Они сказали, что я смогу, у меня получится, и я поверил. Я вообще всю жизнь боялся высоты и никогда не думал, что смогу забраться на вышку в 25 метров. Да, мне приходилось абстрагироваться и игнорировать некоторые моменты, но я понял, что я могу с этим справиться. Так что время, проведенное на этой работе, помогло мне выработать уверенность. Следующий урок «Как развить себя?», выбирайте путь, в котором будут препятствия. Трудный путь, в котором будут вызовы, которые изменит вас. Очень многие люди предсказуемы. И знаете почему? Потому что они выбирают простой путь. Они как вода, текут по течению наименьшего сопротивления. Таким был я в колледже. В старших классах я решил, что стану врачом. Не знаю почему, я хотел помочь людям. И да, они хорошо зарабатывают. Так в молодости я шел по этому пути. Но затем я принял решение и сказал, что не буду этого делать. И что же мне делать после университета? Я разочаровал свою семью, я потерял год в университете. И как мне все исправить? Что мне делать? Выбрал ли я что-то простое? Нет, я решил пойти в армию. И я решился на это не потому, что мне нравилась пехота. Я подумал, что это будет трудно. Мой отец был военным. Мои двоюродные братья служили в ВВС. В общем, все в моей семье служили, поэтому я знал, что это будет жестко, и мне было страшно. Справлюсь ли я? Но вот в чем прикол: я выбрал этот путь, путь, который был очень стрёмный, и я знал, что даже если провалю, то узнаю, из чего я сделан. В этом все и дело. Вам надо бросать себе вызовы. Никто, кроме вас, не может бросить себе такой вызов. Вы можете дойти до своего края, и когда вы его коснулись... Вы начинаете работать, чтобы поднять планку. И я узнал очень многое о себе, пока служил. В каком-то смысле это меня изменило, потому что у меня было несколько сержантов, которые не давали мне покоя. Вообще, я еле смог пройти через это. Не могу сказать, что первые года у меня были хорошие офицеры, потому что я сам вел себя некорректно. Но, пройдя через все, вокруг меня появились великолепные парни, которые вынуждали меня повышать свою Планку постоянно. И к тому времени, когда я покинул армию, я был совершенно другим человеком. Это как раз то, чего я добивался. Я окружил себя великолепными людьми в поисках вызова. Потому что, когда ты ищешь возможности, то вокруг появляются люди, которые тоже в поиске. И так получается, что вы растете. Третий урок «Делай меньше, но лучше». Когда я открыл свою первую компанию Tailored Suit, которая стала банкротом, я старался делать все. Я был специалистом во всем. И когда я попробовал писать посты и делать видео на свой канал RMRS, людям это понравилось, потому что я начал углубляться в костюмы. Я начал разбираться в смокингах, в формальной одежде. Я рассказывал о туфлях, как никто другой в сети в то время. И я понял, что это потому что я учился, я сам все изучал, читал сотни книг, написал сотни постов, я говорил с портными, с сапожниками. Так у меня получалось погружаться и делать более качественно свою работу. И именно это парни принесет вам деньги. Именно это будет выделять вас и вашу компанию и принесет вам клиентов. Когда вы станете знатоком, углубитесь в свою сферу, и станете в ней экспертом. И конечно, чем большему количеству людей вы окажете услугу, чем труднее вас будет заменить. Скажу, что тем больше денег вы будете получать. Потому что, когда кто-то несет ценность, и его трудно заменить, тот, кто помогает сотням людей, все это создает на вас спрос. И именно это, господа, стоит уяснить. Что имеет ценность? Это оказывать услугу людям и погружаться в свою сферу. Не стоит болтаться на поверхности. Делайте меньше, но лучше. Далее, господа, будьте самодостаточны. Этот пункт выделит вас среди так многих людей. Когда вы умеете приготовить себе еду, когда вы знаете, как шить, это относится и к другим вещам, вы не зависите от денег, потому что у вас очень минималистичный вкус. На свадьбу мать жены подарила нам 1200 долларов. Это, может, не выглядит большой суммой денег. Но для женщины в Украине, которая зарабатывает 400 долларов в месяц, это была ее трехмесячная зарплата. Поэтому это был большой подарок. Я этого никогда не забуду, и это ей уже вернулось множество раз. Потому что ей мы точно помогаем. Но это нечто, не знаю, какая у вас сейчас финансовая ситуация. Зная, что для многих все сложно сейчас. Но вы также можете развить привычку откладывать. Ну или не только собирать деньги, но, например, не тратить лишнее. Не выбрасывать еду, например. Очень многие люди, у которых сумасшедшие вещи, они думают, что это высокая мода. Но на самом деле это все мусор. Есть люди, у которых по несколько машин, и они платят за них налоги. Да, у вас в семье три человека, но вам точно нужно три машины? Нужен ли вам такой огромный дом? И это звоночек, мне кажется, для многих в ближайшие несколько лет. Дауншифтить. Найти способы начать экономить. Я знаю по личному опыту, когда я прошел через банкротство и большие потери. Я осознал, что мне не нужна ресторанная еда или дорогая машина, мне не нужен модный дом, у меня есть семья, мы здоровы и у нас есть крыша над головой. И мне кажется, что когда ты можешь пройти через это, то такие вещи, они тебя уже не впечатляют. Ты можешь жить не просто более счастливой жизнью. Это также служит отличной взлетной полосой к хорошей жизни, когда ты понимаешь, что сколько стоит. Суть в том, парни, что когда вы не зависите от других людей, вы развиваете в себе уверенность в том, кто вы есть и что вы можете сделать. Следующий пункт очень важен, не понимая, почему так много мужчин этого не делают, а ведь это источник уверенности в себе. Они не ценят сами себя. Глубоко внутри они не чувствуют себя ценными. Они не ощущают, что они достаточно хороши. Именно поэтому у нее есть эта сила, потому что она чувствует, что может тебе отказать. Но когда вы осознаете, что вы имеете значение, что вы дороги другим людям, что вы личность, да, может она не подходит для меня. И если она отказалась, то это ее потеря. Но вот в чем дело, когда вы начинаете ценить и любить себя. И я не про самолюбование и прочие новомодные штучки. Я про настоящих мужчин, которые знают, кто они такие и чего они стоят, которые понимают, что у них есть предназначение и подарок в виде этой жизни. Как только вы это осознаете, то вы почувствуете свет внутри себя и других. Тогда вы поймете, что она не может вам отказать. Никто не может заставить вас почувствовать себя пустым местом. Да, что там могло не срастись. Значит, у того вообще не стоило. Тогда вы просто идете вперед. Это и есть сила, господа, когда ты можешь переключиться в любой момент и осознавать, кто ты есть и что ты счастлив быть этим человеком что у вас есть ваша жизнь, которую вы цените, и рады ее проживать. Господа, я знаю, что у вас есть свое мнение, и мне было бы приятно услышать его ниже в комментариях. Что я упустил, чтобы вы добавили к этому видео? Какое видео смотреть? Правила стиля, которые должен знать каждый мужчина.